Я думал, я убил его. Я думал, я изгнал его из этого мира прямо в преисподнюю. Но до меня дошли слухи, что он вернулся. А теперь он обитает в новом месте. И да, я говорю про эту мохнатую мразоту по имени Бигфут. Он снова бросает мне вызов в новой локации Йеллоустоун Парк. И я принимаю его. Сейчас мы соберем наши вещички. А именно вещички для убийства мохнатых зверей И пойдем на охоту Собираем, собираем, собираем И сразу, друзья, поставьте лайк, чтобы я победил Бигфута А еще все, что не войдет в этот выпуск Появится на моем втором канале С короткими прикольными видосами Кстати говоря, нам нужно будет найти двух девушек, которые пропали здесь А также вот этого друга Но я не знаю, он точно не наш друг он друг каких-нибудь оленей, волков и еще кого-нибудь. Но только не мой. У меня вообще друзей нет, поэтому я всех убиваю. Возможно, я убил этих девушек, кто знает. Но. Что, уже ночь сразу? Че я под ночь сюда припер? ли пистолет взяли. Нам нужно больше аптечек. Я знаю, что Бигфуд стал умнее гораздо. Но и мы много читали, много занимались, над собой работали. И стали очень умными. Такими умными, что... Бигфут проиграет нам. Когда мы будем играть с ним в города, например. А вот насчет поединка я пока не знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Планшет забираем, камеру берем. Бинокль? Не надо бинокль нам. У нас вот бинокль. Убийственный бинокль. Кстати, карта. У, -у, -у Посмотрите, какое большое озеро здесь. Да, конечно, надо собрать кучу капканов. GPS-сенсор. Ясненько. Это хорошо, мы сможем преследовать его. Блин, я не был готов, что ночь так быстро наступит. Я даже еще не успел как-то, знаете, толком э, вспомнить, как управлять этой игрой. Так, у нас есть. Нет. Колесо, вот. Погодите, а где сигнальный пистолет, который я взял? А, вот сигнальный пистолет. Да. Пусть он сразу будет у меня на готове. Значит, сигнальный пистолет на двоечку. Ну что ж, пойдемте исследовать, какую бы сторону пойти? Да я бы. Чертовые вороны. Да, в принципе, пофигу, куда идти. Давайте пойдем вот так вот, и постепенно мы выйдем к озеру. Налево, значит. Осторожнее здесь медведи. И сразу после них будут олени. А после них 30 километров в час надо ехать. И почему-то знак 30 стоит после знака животные осторожно. То есть, как только вы их сбили, вот тогда уже притормозите. Впереди нас ждет какой-то мост. Ага, вот он здесь. Блин. Кто там? Кто там? Кстати говоря, камера. Давайте установим ее здесь. Смотрите лагерь. Там что-нибудь вкусненькое будет. О, прикольно туманчик добавили. Кто? Где? Олень, кажется, где-то ходит. Так, так, так, так. Тут Только зачок есть. Еще один сенсор GPS. Патроны. И в принципе больше ничего нету. Ладненько. А, нет, смотрите ящичек. Ничего нет. Что? Что? Кто это? Или это я хожу? Блин, непонятно, это мои шаги или чьи шаги? Карта, что там показывают у нас? Хорошо, нужно направо идти. Гоу! О, кабанчик! От кого ты бежишь? Возможно, там Бигфут. А может быть где угодно. Хрен его знает. Ой, смотрите, что это мы тут нашли. Черепа. Вы писали в комментариях, что черепа нужны, чтобы оживлять наших напарников. Но у меня напарников нету. Поэтому, в принципе, даже можно и не собирать эти черепа. Ну, я один взял так чисто сувенир. У, -у смотрите, вышка. И летает, летают, это нехороший знак. Но я здесь, чтобы избавить мир от зла, поэтому все нехорошие знаки для меня хорошие знаки. Знаки того, что сейчас я уничтожу зло. Первое зло, это, конечно же, уличный сортир. Ну и вонище здесь. Смотрите, настолько туманно, что даже фонарь не освещает ничего. Во! Загажено, как жестко! Кто-то что, вытер жопу рукой? А, бедный смотритель на этой вышке. У него не было времени отматывать себе бумагу, наверное. Пусто, пусто, пусто. К сожалению, ничего нету. Мы, кстати, можем здесь подождать Бигфута. Это хорошая мысль. А потом мы свалим от него на зиплайне. Окей, внимательно, внимательно смотрим. Что у нас там, кстати, по планшету. Все хорошо. Мне желательно его заранее увидеть. Погодите, что рассвет? Да, чуть-чуть светает. Да, да, да, да, да. Отлично, мы пережили ночь. Пережили ночь. И что, Бигфут не появится? Он вообще собирался появляться сейчас. Обычно он это ночью делает. Прекрасная вышка, здесь так хорошо все просматривается. А гориллы все нету. Ладно, пока что день, давайте дальше исследовать. <вух> <вух> что у нас там по карте? Куда-то мы, куда-то мы вот сюда попадем. И здесь ничего нет, к сожалению. Че, куда теперь надо идти? Вот давайте сюда пойдем. О, посмотрите, еще черепа. Нафиг, нафиг, не нужно. По опыту знаю, что всегда в концах вот этих вот дорожек есть некий лагерь или что-то хорошее, что-то интересное. Да, вот лагерь, например. Палаточный лагерь озера Маллард. Ну давай, лагерь. Чем ты меня порадуешь? Ну, аптечка! Итого у меня их уже три. Прекрасно. Аккумулятор. Под ноги Бигфуту положить и взорвать. Патрончики. Вот. Наконец-таки пополнение. А у меня 125 патронов было. Это как-то, знаете, не внушало. Эм... Это не внушало. Что? Что за фигня? Что за фигня? Землетрясение, землетрясение, блин. О, нет. Ох, какие здесь явления природные бывают. Смотрите. О, это же лось. Много мяса. Нет. Умри. Стой. Ты должен Умереть. Я промахнулся. Черт. Что? А ты что такое, лисичка? Ты что здесь делаешь? Как то вообще в воде оказалось. И не тявка мне тут. Убежище номер три. Что, давайте пошарим по этому убежищу. Ук. Ай, блин, а я не могу его использовать, к сожалению. Ну, пожалуйста, лут какой-нибудь. Есть. Нет. Это было громко. Здесь нужен код. Код 2236. Господи, как сложно. И тут у нас... Есть взрывчатка. Вот это хорошо. Это достойно. Шотган. Кстати, пока я здесь, в доме, лучше шотган использовать. Аптечка. Прекрасно. Опа, вот и патрончики подоспели. Хорошо затарились, мне понравилось. Блин. Так, нет. Ар. Есть. А, на один хп мне покоцали. Так, кстати говоря, уже почти что ночь. А Это что значит? Это что значит? Мне лучше вернуться туда на вышку. Стоп! Только не через Мишку. Только не через него. Мне лучше вернуться туда на вышку. Стоп! Только не через Мишку. Мне лучше вернуться туда на вышку. Только не через него. Мне лучше вернуться туда на вышку. Стоп! Только не через Мишку. Мне лучше вернуться туда на вышку. тебя видеть Попасть! попал Блин, бли бли бли бли сволочь! Блин! бли бли бли блин, бли бли бли бли бли бли бли бли бли он! Он пробежался просто мимо? Он не заметил, что ли, здесь меня? Я здесь с фонарем включенным стою. бли бли Черт, бросит это! Кто мне может звонить сюда? Ну-ка, давайте проверим, я могу отсюда выпрыгнуть? Ой, блин, что я... А. Тут же было окно. Да ё-моё! Тут было стекло! Я думал, что его здесь нету. А как мне, получается, все время коцаться? Нифига не сделали! И здесь, получилось, тоже стекло, да? То есть, теперь невозможно так убежать от Бигфута, как раньше. Ну, только, конечно, можно, но ты прокоцаешься. а До вышки что-то далековато. Даже не знаю, стоит ли мне выходить. Оп, это лось, да? Или это мишка? Тихо! Он пытается заложить меня, заложить такой. Шо, он здесь, он, здесь, мочи его. Знаешь, кого в итоге замочит? Да, ты угадал. Блин, это был твой друг? Прости меня! Вон он! Я вижу его. Да? Окей. Стоп! Куда? Зачем ты ударил? О! блин, промахнулся! Я испугался, промахнулся. Нет! Да куда ж ты перезаряжаешься? Выпрыгивай! А! Порезался. Так, так, так, так, так. Где эта штука? Поставить. Стреляй! Есть! Ага! Порризовала. Ты еще то Раз. Два. Так. Меняем. Меняем оружие. Чего? Бам! Фейерверк в твою честь, бэч! Уоу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чёрт! Чёрт! Ааа! Ааа! Блин! Как он быстро! Так, я себя раскоцаю таким образом! Нет-нет-нет, у меня швыряет-швыряет! Шмарит! Да, блин, да перестань! Так, лечиться! Смотрите! Какой он сильный! Чё у меня есть? Че я могу противопоставить? Капкан, что ли, разве что? Где он? Пикфут? Так, этот капкан цел. Oh. Oh. Че-то я не ожидал такой агрессии. Нормально же общались, что произошло. За лося он, конечно, да, отомстил мне. Кстати говоря, мне нужно лося поднять. Лось, ты как? дрожит еще. Нажмите, чтобы выпотрошить, да. Потрошим. Впереди вижу еще один лагерь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Небо, аптечку... Хорошо, ладно, есть какие-то патроны. Я думаю, он больше не нападет на меня. Значит, сейчас уже время... Ворона сраная. Нет, не нападет сто пудов, поэтому бежим дальше исследовать. Чем больше мы покроем территории, тем лучше. Чего у меня осталось? Еще есть газовый баллон и взрывчатка. Хорошо. Что? Что это? Кто это там на меня рычит? Ага, это Мишка. Впереди еще вижу свет. Это что, какая-то хижина? Нет, это просто стол. Это старая лесопилка. Так, я слышу мухи. А, это из-за сортир, наверное. Опа, а здесь полно, кажется, всего. Есть Патрончики. Больше патрончиков. Что это такое? Пистолет, который у меня уже есть. Отлично, для дробовика патроны. Давайте прямо сейчас перезарядим. О, уже день настал. Фу, воняет. Stay alive. Останься в живых. Хорошо, я, я останусь. Надеюсь. Я ни в чем не уверен, друзья. Все выглядит очень плохо пока что. Мы его прокоцали на совсем немного. А вот он у нас как следует. А у нас всего три аптечки осталось. А вот еще одна вышка. Старая охотничья вышка. Давайте здесь камеру поставим. Почему бы и нет? О! черт! Так, хорошо. Сразу выстрелить в него. Оп. Давай. от, Да не трогай меня. Да я не боюсь. А. Ну немножко, ладно. Хорошо. Оп! Ооооо! Как я его обижал! Да почему я промахиваюсь все время, когда на он... <социт> него легче всего попасть? Офигеть, я камеру поставил, сразу сработало. А, лечить себя. Так, он может напасть в любой момент, окей. Но знаете, когда ты говоришь себе, я не боюсь, вот именно таким голосом, ты перестаешь бояться. В следующий раз баллон поставлю. Я практически его не прокоцал, вообще по минимуму. А вот он заставил меня слить аптечку. Это удручает. Хорошо, здесь у нас есть зиплайны, и почему-то зиплайны никак не отмечаются на карте. Это, кстати, очень бесит. Опа. Да, блин, никакой аптечки. Вот здесь было бы классно с ним сражаться. Пострелял, пострелял. И на зиплайн. И потом сюда. Пострелял, пострелял. И обратно на И пока он будет до тебя бежать, у тебя очень много возможностей в него попасть. Надеюсь, я ими воспользуюсь. Но это если мы будем здесь с ним сражаться. Пока не уверен. Кстати, это пещера. Это, блин, пещера. Нам нужно туда сходить. О, блин. Так, это надо сфоткать. Сфоткаем. Хорошо. Есть улика. А, нет. Это пещера очень неглубокая, Сюда не нужно идти. Да твою же налево! Да! Черт! Черт нет, я не то нажал! Я F нажал вместо этого! Ааа, рука дрожит! Жесть у меня впилась! Ну здорово! Я еще больше ХП потерял. Ай да я! Ну, ну бэкфут, Ну это все ты сделал, да? Это ж реально делает он эти ловушки. Он очень умен. Необычайно умен. у нас по времени? Еще день в разгаре. Мне кажется, я сам себя убью раньше, чем он до меня доберется. Окей, здесь есть еще вот здесь с края можно посмотреть. Опа. Кто-то топором махает. Это Бигфут, скорее всего, делает, да? Он строит новые ловушки. Да. Здесь закрыто. Мы можем пойти вот сюда. А здесь еще одна охотничья вышка. Это номер. Номер. Два. Баллон! А я не могу его взять. Ладно, еще одну атаку, я точно переживу, что это что, бизон? А разве они не вымерли? О, посмотрите, здесь кровь. О -о -о -о! Ты мне сейчас точно вымрешь? А, черт, меня дери! Это что такое? Это что-то новенькое. Еще одна конструкция Бигфута. И он не хочет, чтобы я к ней подходил, видимо. Блин, бизон здесь бегает все еще. Так, мне бы какой-нибудь зиплайн найти побыстрее. Зиплайн я вижу. Я вижу зиплайн. Скорее туда. Опа, здесь целая деревня. Какого фига мишка в деревне? Так, он может быть проблемой для меня. Подохни. Подохни. Промахнется. Опа, смотрите. Смотри. Нет, нет, нет, нет. Другая камера, другая камера. Вот эта камера. Есть. Сторон, блин, слишком темно. Слишком темно и мне страшно. Окей, давайте сделаем вот так. Ага. Но сначала поставим вот здесь баллон продолжать от него стрелять, конечно же. В два этапа, в два этапа будет оборона. Что-то здесь слишком светло мешает. Хотя, в то же время и успокаивает. Так что оставим. Где же ты, неукротимый зверь? Покажись! Я бросаю тебе вызов! А, руки дрожат. и весь напряжение. Слышите? Вон он, блин, идет ко мне! Окей, окей. Ха-ха-ха, Как я нервничаю! Тут же я такой нервозный все время. О, блин, запрыгнул! Бам! Ему насрать! Ладно, я просрал баллон! Прыгаем! У -у -у! Он зашел со стороны, с которой я не ожидал, что он зайдет! Вон он! Так, отсюда. Вот так попаду. Попадаю! Блин, а вот сейчас не попадаю. Черт, не видно. Есть! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Поставить капкан. Давай, запрыгивай. Сейчас опять запрыгнет. Почему я промахнулся опять? Ага, больно. Мочить, мочить, мочить. Буп. Прощай. Нет, не ломай, не ломай мой зиплайн. Капкан, ты здесь? Значит, ставить. Где он? Идет? Ты бежишь, вот он. Черт. Есть. Слушай, здесь я могу хорошенько вынести. Вот, хорошо, какой он оборванный весь уже. Так, сейчас он запрыгнет. Давай. Этот прыжок будет очень смешной. Все такое. Как будто на трамплине подпрыгнул. А тут у меня сюрприз. Давай, давай. Беги на меня. Давай, давай, давай. Ой! Больно ножку, да? Все, релоуд. Твою мать! Твою мать! Да почему ты? Почему? Почему? А! Лечись! Грёбаный зиплайн, работай! Промахнулся! Сядь, я упал! А как неудачно получилось! Он сломал зиплайн! Он, блин, его сломал? Так... Я случайно. Я случайно нажал. Я, блин, случайно нажал, ребят, честно вам говорю. Вот случайно, вот пальчиком вот так оп, И такой, ой! Валим отсюда. Ладно, я не случайно нажал, я нажал, чтобы проверить, что будет. Я думал, что он просто сначала достанет эту штуку, пульт, а потом я нажму. В итоге получилось не так. Хорошо, что я хотя бы не рядом стоял. Блин, еще и упал с моста. <с ни одной аптечки больше нету. Ну, прекрасно. Он реально сломал мне зиплайн. И сломал мне капкан. У меня ни одного капкана больше нет. Есть только моя природная смекалка. А значит, больше мне ничего не нужно. Или, может быть, вот эта лопата, чтобы самого себя закопать. О, аптечка, слава богу. Кто-то уже э, выпрыгивал через это окно, но я не помню, чтобы я это делал. Только я это делаю обычно. Так, хорошо, опа, хорошо, хорошо. 1651? А где этот сейф? Топор? Отлично. Опа, капкан! Ох, Ох, ладно, с ним спокойнее. Есть аптечка, есть капкан, значит, все идет как надо. Где-то здесь! Смотрите на здоровье Бигфута. Оно оставляет желать лучшего. Хорошо я его прокоцал. Мог бы и лучше, конечно. Вон он Плавает там, купается Так, погодите, так и не попаду по нему Так, попаду На меня бежит Ну сволочь, ну скотина Ну как же так, как же, блин, так Капкан Так, давайте-ка возьмем вот это На На, перепрыгнул Здесь ты меня не достанешь А, достал Черт, падай Падай, тихо Тихо, тихо Стоит! Стоит! Нашел баганую точку! Вдупляй! Давай! Отлично! Отлично! С чи? я перезаряжаюсь? <laughs> я багаюзер, ребят! Только так! Я ж говорил, у меня природная спекалка есть! На тебе по яйцам! На тебе! Так, а что больше коцей, кстати говоря? Ты Сейчас проверим! Стой пока! Ага! Хорошо! Промахнулся! Только я могу промахнуться! Так... Пах, неплохо, кстати, коцает. Вот такой у тебя будет. Куда пошел? Стой, а. Тихо, тихо, тихо, тихо. А! Он разбагался. Это же новый капкан был. Какой-то китайский капкан мне достался. Ой, смотрите, кто это там купается опять. Ад хорошо попал. Ад хорошо. Так, не, не, не дергайся. С стоит, орет что-то. На, смотрите, ходит. Блин, как сложно попасть по нему. Давай, давай. Вот типа Того? Нет. Вот так и будет в моем поле зрения ходить. Смотрите, какой неторопливый! Просто прогулка. Ой, что-то прилетело в голову. Ну ладно. Пойду покупаюсь, кровь смою. С моих яиц. Попал. Ой, да что ж такое? Град, что ли, пошел? Да елки зеленые. И кстати, здесь полно елок зеленых. Блин, это весело! Он возвращается обратно. Он хочет вернуться и навалять. У меня всего лишь мало патронов. Я сказал мало, потому что я не посчитал и не смог посчитать. 5 плюс 13, сколько будет? 18! Вот да это я умен. Блин, я не могу продолжать по нему вот так вот стрелять, ибо у меня патрон закончится просто. Хотя это же мой шанс, его убить потом будет. <звук> О, вот, хорошо, попал. Попал. <звук> не попал. Тупой я. <звук> как же так? Ладно, каждый следующий патрон должен быть четко в цель. Четко в бигфутовскую цель. А, промахнулся. А, блин, не попал опять. Я опять не попал. У меня три патрона осталось. Блин, я не попадаю. Два патрона осталось. Ладно, давайте попробуем. Чуть-чуть подальше. Нет. По Последний попал, хорошо. Нам нужно вернуться в деревню. Следует затариться. Надеюсь, он не пойдет сейчас в мою сторону. Кстати говоря, берем вот это. И тут очень мало патронов. У меня есть еще, да, еще один сигнальный. Больше ни хрена у меня нету. Камеру. Чтоб она меня предупредила. Что он скоро придет, я уверен. Давайте, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. По домикам, по домикам пошаримся. Есть, аптечка. Мой, блин, шанс. Тут мне главное пережить сейчас эту атаку. Есть, хорошо, очень хорошо. Очень, очень, очень хорошо. Бейсбольная бита, прекрасно. Мне бы еще капканчик. Ох, мне бы капканчик еще. Давай, что-нибудь. Хорошо, батарейка для камеры. Да что ж ты такой пустой дома, а? Оставим дверь открытые, чтобы мы знали, что мы здесь уже шарились. Следующий дом вот этот. 1-6... 1-6-3-0? 1-6-3-1? Я забыл! Черт! Как же я мог забыть-то чертов код? Ладно, разберемся. Опа, еще флееры, прекрасно. Патроны! Есть! Капкан! Увидел меня. Ага. На тебе. Сейчас он выбьет две... Ага! Оп! Зачем я открыл дверь? Непонятно. Надо было не открывать ее. Да, перезаряжайся. Еще один удар у него есть. Уходим! Оп. Оп! Успел? Оп. Нет! Нет! Аптечка! Аптечка! Все, он убежал. Ну, мы ему в догонку кинем что-нибудь, нет? Пульку? Нет, не будем кидать. Как там капкан? Сдох. Давай, аптечка, лечи меня. О -о -о -о. Последний дом. Как же так я забыл, какой код от сейфа? Вот прям... Я помню, что 163, а вот да... Опа, канистра с бензином, отлично. 163. Слушайте. Так если я помню три цифры, давайте все остальные просто по очереди. Точно. Я же говорил, у меня природная спекалка есть. Да, затарились патронами. Теперь у нас их больше. Я опять не посчитал. Окей, okay, все, дома все полутул. Давайте зайдем еще раз. 1, 6, 3, 7. 1, 6, 3, 8. Точно нет. 1, 6, 3. Что-то ничего не подходит. Видимо, тут какой-то другой код должен быть. У-у-у, гонистра! Тихо! Чёрт, стой, стой, стой, стой! Ты перепрыгнет! Тихо не пей меня! На! Мы оба горим! Прекрасно! Как друзья настоящие! Оп. Нет! Пожалуйста, не убей! О, есть. Еще в аптечке спасла, спасла! Так! Нет, нет, нет, нет. да господи! Почему он не берет автоматическое оружие в руки? Скотина, скотина. Как же больно и обидно. Ладно, хорошо. Я его... Смотрите, как огонь его прокоцал. Ладно, ничего страшного, что я погорел чуть-чуть. Однако у меня нет аптечек, а это значит, что я могу сдохнуть. Мы оба на последнем издыхании, получается. Осторожно, Бигфут. Неужели? Хорошо, у меня еще есть сигнальный пистолет. Это мне поможет. Волк. Подохнет. Папа, где? В ну, сторону идет. Да блин, чертова скала! Так, так, спокойно. Оп! Стреляем! Стреляем! Оп! Валим. Спасибо, Зиплайн! Еще есть шанс. Релоуд! Он сейчас идет за мной, да? Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, стреляем. 20! 20 хп! 15 хп у него осталось! Это последний залп! Иди сюда! Давай, давай, давай! Давай! Есть! Победа! Есть! Аааа, такой... Мне надо больно мне! И просто молча уехали, по старой традиции доброй не ушел. О, боже мой! Это было очень тупо и напряженно. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Не забывайте про мой второй канал. Ссылка будет в описании. А с вами был Юджин. Люблю вас всех, друзья. Обожаю. Не И, конечно же, всем пятюли напоследок. Вы готовы? Раз, два, три, пять!